Привет! Сегодня то, чего давно, реально давно не было на моем канале. Скин-бокс. И на балансе не 10, не 20, не 30 тысяч, не 40. На балансе будет много-много денег, рублей. У меня там оставались скины, я их продам. И мы откроем все дорогие кейсы, которые есть на скинбоксе. И посмотрим, как скинбокс выдает к концу 2022 года. Кстати, всех с наступающим Новым Годом! Этот год был тяжелый. И вот сейчас, реально, секунду, я попрошу поставить всех. Поставить на паузу, поставить лайк под роликом. Потому что сейчас YouTube жестко динамит мой канал. Ролики в рекомендации вылезают редко. Поэтому, если не сложно, лайк. Желательно вообще колокольчик в идеале и Подписку на канал, естественно, с комментарием. За это вообще огромное спасибо. Также, кому интересно, ревка на скинбокс будет находиться в прикрепе. Там же будет промик как раз реферальный на 30% к депу. Если пополните, реально спасибо, что я на этом зарабатываю. Ну, реально отдельный респект за вам за это. А вот это самая лютейшая поддержка. Так как и это напрямую зависит на мой заработок, я зарабатываю. Не скрываю, короче, ладно, ролик будет жесткий интересный. Еще раз всех с наступающим, поехали! здесь надо сразу воткнуть, поставьте лайк, мы онлайн. Ладно, продаем все и на балансе чудным образом 90 тысяч рублей. Это все я выбивал в предыдущих роликах. 90к. А сегодня мы откроем не все. Мы откроем абсолютно все дорогущие кейсы. Это, естественно, самая дорогая линейка, которая есть на Skinbox. Оригинальные кейсы. Причем, вот знаешь, прикол, оригинальные кейсы. То есть вот это вот у них не оригинальные, а так, а тут именно оригинальные кейсы. Прикол в том, что они достаточно дорогие. Откроем всю линейку. Конечно же, самый дорогой сайт на кейсе, кейс на сайте, это Cobblestone кейс. Раритетные нам здесь интересны исключительно перчаточные, случайный нож и элитная сборочка. Это все мы откроем. Фарм кейсы трогать, наверное, не будем. Они стоят 40 рублей. Ну, камон, все-таки 90, почти тысяч на балансе. Могу открыть? Ну, я все могу открыть. Ладно, чё, поехали. Админам спасибо, что дают возможность записать такой контент, и человеку не приходится депать. Прикольно, кстати, сейчас в комментарии, если разоблачу Учители полетят, а будет вообще мемно, потому что, ну, вот, типа, я все в роликах говорю. Ладно. Короче, первый кейс на сегодня. Dust2, он называется. ДУС 2 давай. Dust2, может, что угодно и выпадет. Последний топ-дроп. Нужно все-таки, чтобы там резко появился человек. Так, балик у нас изначальный был 80, ну, 92 тысяч. 9500. Окей. Ой, окей. В целом нормально. Нам нужно, как минимум, сделать x2. То есть 1180. Открываем по 5 всех кейсов. Естественно, stone 5 раз... Маловероятно, что получится, но было бы круто Кстати, неплохо, бум, пламя, электрический улей это, это неплохо, это иенно, 17 тысяч рублей Так, но с такого балика, в принципе, окей Дальше, Inferno, кейс, который стоит 4000 рублей Мы открываем также 5 штук, 22450 рублей Открываем и... Блять! Азимов! Я только хотел сказать, что он... Это, это охуительно. Это прям годно. И это стоит 34 тысячи. Потратили мы 22. В этих реалиях это небольшой плюс. Тем не менее, до 180, то есть X2, нам сделать определенно нужно. Приколи, я потерял, блять, кейсы. Где они? А, вот они. Так, это мы сейчас открывали инферно. Трейн-кейс, он стоит уже 11 тысяч. А, да, все, про все правильно. 5 кейсов 57. Я такой думаю, типа, что зафиг... Мне почему-то, ну, по привычке показалось, что, типа, 10 кейсов открываем. Так, отсюда дропается охуенно, а, блядь, все, ну, просто. Я, я, до свидания, я пошел, собственно говоря. Пожалуйста, ребята, 57. А, ну чё радоваться, в принципе, мы э, на стоимость кейса и вывели. Ничего супергодного нет. Это был кейс за 11 тысяч рублей. Тускан, Тоскан, Скинбокс, Пляж, Краб, Кальмар, вся история. 5 кейсов человек открыть не может, ибо нет денег. Ну, вы понимаете, да, бывает такое. Хочешь открыть кейс за 24 тысячи, а потом э, просыпаешься и резко обоссался. Бывает, 99 тысяч 000... Стоит 4 кейса. А вам интересно, видно вообще, <laughs> блять. Полетаем по экрану, давай вот, вот так вот сделаем кейс со мной, да, ну окей. Ладно, 4 штуки, 99 кусков. Погнали, поехали. Последний топ-дроп 39 тысяч. Ждите там, блять. Пожалуйста, ребята, пожалуйста. А чё опять не радуюсь, нахуй? Нет, просто знаешь, ну вот привычка, да, типа Выпадает дропа на 100 тысяч, и ты такой Ёпта А забываешь, что тратишь на кейсы 100 тысяч Не своих рублей Классно, определенно, это иенно 4 штуки, 99 тысяч Это мы проехали, этот левел мы с тобой прошли Кстати, приятного аппетита всем, кто кушает Как вот это говно открывать? Я не знаю, хочется 5 штук Ну, а, подожди Стой, так мы открыли Так, лудоман, это все понятно Мы открыли открыли четыре этих кейса, нужно еще один, чтобы все-таки пятак добить. Ладно, еще один, но чтобы до пяти-то дойти. Что-то он сейчас начал сливать. Так, Великий Демон. Он дорогой, вопрос насколько? На хуйню, я думал он будет дороже Говно? Говно, определенно Не, ну откровенно, там небольшой окуп был Напомню, да, что нифига себе 30% промик будет в прикрепе То есть депаете миллион, получаете миллионы 300 тысяч Это нифига, собственно, фарм денег Ладно, мы открываем Давай сразу два кейса за 97 тысяч рублей На канале и на аккаунте Чела Ведай. А кстати, это хуе... Ну, ну нет, это минус это минус, это 86 тысяч. Стонгс, нет, нихуя. Ладно, еще два кейса. Нам предстоит открыть еще один, потому что каждого кейса, напомню, по 5 штук мы долбим. Акихабара, хот-рот, говно, стопроцентное говно. У нас не хватает денег. Ну, реально, типа, а как это окупать? Так, блэт. А, нож фейт, Акихабар. Бля, а че с этого кейса вообще годное падало? 93 падало. А, а кейса то стоит. Бля, ну даже x 2 не делал. Типа, че такое? Нужен. Отсюда, наверное, ну, Медуза какую-то, Драгонлорчик, Фейт, ну, хотя вой. Принц, а, Фейт, это, собственно, да, то, что доктор прописал, это оно. Почему оно такое дешевое? Я все-таки хочу заострить внимание на Каблстоун Case. уже, знаешь, пошла такая игра. Вот а, все, кто, не советую, кстати, играют в Казик, знают. Ты закидываешь там энную сумму денег, такой, оп, да, собственно говоря, проиграл. И потом такой сидишь, и такой... А давай еще один деп, и это будет последний После минут, наверное, 30 смотришь на карту А ты уже должен всем родственникам, друзьям, знакомым Ну, здесь плюс-минус ситуация такая же То есть, блять, ну кейс не отпускает Я не знаю, как это объяснить, но реально ты хочешь долбить Хотя я прекрасно понимаю, как работают, плюс-минус, как работают алгоритмы на сайтах Но сижу и такой в ожидании чуда А вылетает говно Ну, ладно, обдристался с кем, в принципе, не бывает И Кихабара 49 Тысяч. А хотя нет, это плюс 1000 и это также стонксы, как говорит молодежь. Фейт, и кар и Огненный Змей. Если он статрековский и в крутом качестве, это гуд. Это респект, но это 45 тысяч. Мы открыли всю линейку, но дальше не менее интересные кейсы, а именно перчаточный, случайный нож и элитная сборка. Остальную часть оставшегося баланса я все-таки оставлю на каблстоун кейсе. То есть в конце тоже будет интересно. Оставайтесь с нами. И сейчас знаешь какая-нибудь реклама. Кстати, заметил? Напиши в комментарии, заметил ли ты что мне выпали крутые скины, надо сказать Это, по-моему, дорогие перчатки В перчатках не особо шарю, но это охуенно 111 тысяч Короче, на Ютубе пошла такая тенденция Вот сейчас вставляют, знаешь, эти, как называется, интеграция Интеграция, как на телевизоре Типа интеграция Сбербанка Интеграция, там, допустим, Альфа-банка, к примеру И я такой, блин, прикольно, Ютуб трансформировался в ящик Круто Нет, выглядит прикольно Иногда я да, дум, не понимаю, ну, типа, думаю, это, может, какой-то мем автора вставляет Но... Но нет, и кстати, у нас почти джекпот А, у нас джекпот, да, три ножа с лезвием Крюком, но это, кстати, плюса Удивительно, потому что я думал, что кейс стоит дороже Что-то я заговорился с собой и как-то Все у меня в другую сторону понесло Кстати, это говно, вот здесь откровенно понос Который не стоит ровным счетом Стоит денег, я прошу прощения Мне все кажется, что кейс дорогой Ладно, следующий кейс на очереди, случайный нож Потому что я ненормальный и мы его уже с тобой Открывали, окей, элитная сборка Пять штук, открыть 77 тысяч Кстати, отдельный респект, кейс очень красивый нарисован, реально я от него кайфую из прикольного, естественно, тут типа дорогие прочатки, дорогие ножи, а много ли их здесь? нет, их тут нихуя немного, ладно, поехали 5 штук, дорогие прочатки дорогие ножи, короче, кейс своеобразный образный микс, из всего подряд нож, нож, нож, говно, а кстати вот это может стоить дорого, я не помню цену фейда, 13 74. но это Cobblestone версия 2.0, то есть кейс, который действительно тяжело купить, но если окупит, то просто офигеть как сильно Шлак, опять же шлак это вообще минус уже Да, мы пошли в минуса Хотя это был плюс, окей, мне почему-то Показалось, что там совсем все плохо, но мы плюсанули Вот здесь неплохо, убийство Это стоит денег, фейт и зуб тигра 77к, ну в принципе в ноль Главное не, минус, минус, не минусоваться Но все-таки Хочется, вот это дешево Ну типа относительно кейса это не так дорого Да, 7000 рублей Всего, но понял, тенденция у нас Пошла на проигрыш денег как бы это грустно не звучало, но все-таки реально мы начинаем проигрывать. Поэтому не открывайте кейсы и в казино не играйте. Но если будете депать, депайте по промику человек, потому что я с этого деньги получаю. Ну реально, типа, тут, тут, тут, тут, тут без этого никуда. Кстати, паракод, неплохой паракод. А вот это плюс. А вот это плюс, причем будет ощутимый. Плюс 83 тысячи. Неплохо, 6 тысяч, но ну, не очень-то и ощутимый. И все-таки предлагаю открыть еще тускан. Потому что все-таки на него надежда есть. Каблстоун, кейс, видишь, он сам... Ну, он такой. Типа, блин, он офигеть какой дорогой. И его офигеть как сложно купить. Кейс стоит, ну, 50, да, по-моему, тысяч, если не ошибаюсь. Там 40, 50, короче, ну дохера. хера. А как его окупить? Ну, типа, вот, пример, да, показываю. Вот этот кейс реально окупается. То есть, он дорогой, но он окупается. Открываем, допустим, Каблстон. Да, 48 тысяч, все правильно, как полтинник, как я и говорил. По дропу здесь, ну, вот, давай посмотрим и логически порассуждаем. Что нужно выбить, чтобы окупиться? Фейт, но опять же, это 53, да, уже дропалось. МБ Посейдон, но он, не помню, сколько стоит, может быть, Посейдон. Рыцарь, определенно, и то это может быть не такой большой окуп. Вот этот калаш, Медоргий, Медуза, вот это авапа, еще одна медуза. Кстати, не две медузы в кейс положили. Понято, принято. Принц. эмочка И то она 63 тысячи стоила, когда мне дропалась. Она, по-моему, дропалась сайта, да, 63 кабина стоило. Дальше, вой, ну вой окупит, да, понятно, из ножей я не знаю. Ну, типа, бабочка, зуб тигра, статрек прямо из завода. Ну или байонет, опять же, керамбит фейт окупит. Ну, короче, не знаю. Хотя, мы, мы сейчас посмотрели, да, скинов, которые могут окупить много, но не стоят до хера. То есть шанс того, что они дропнутся, бля, минимум. Ну, типа, фейт. Почему он такой дешевле? 53 тысячи. 98К. Плюс 100 рублей, блин, офигенные, офигенные инвестиции в скин бокс. Но типа, в основном будет дропаться так. Поэтому, если хочешь депнуть, как и я, миллион денег, ну, подумай, что будешь открывать. Поэтому скин бокс оптимальный вариант, если депать реально большую сумму, то все-таки, наверное, идти на кейс Тускан, и до этого был кейсик, еще как он назывался. Трейн. Трейн, инферный Тускан. Все. Каблстон вообще не советую. Ну, блин, такой, его очень сложно окупить. Но опять же, трейн, да, ой, эмочки сразу полетели, вот трейн, разница, разница в кейсах, причем здесь выпал на 66, потратили 57, тем не менее это окуп, допустим, тот же самый э, тускан кейс, который мы уже открывали, 4 штуки, да, фастиком даже долбанем, он окупается, еще раз, блять, ну, ну не в такой жесткий минус он может увести, потому что если ты откроешь один, допустим, каблстон, блять, и тебе выпадет конь говно, будет неприятно. Ну, дорогой кейс не стоит все-таки своих денег. Хотя Тускан еще раз долбанул, нормально пойдет. В общем, великий демон. Кстати, вулканчик, скорее всего, статрековский. Почему-то я уверен, 96 тысяч, да, это охуенно, это минус. Каблу, я думаю, все-таки пару раз. Каблу и, ну, драгонора, кстати, здесь нет. Интересно, то есть кейс называется Каблстоун, а где ДЛ? Возможно, они за место Медузы добавили ДЛ. Ну, типа, ой, за место ДЛ добавили две Медузы. Там должен быть явно Dragon Лор, потому что кейс называется Кабул Иначе свое название он нифига не оправдывает. В общем, блин, он нас держит на одном балансе. Типа было 90, округляем, да, стало 110. Держит и все, и ни лево, ни право, никуда. Вот, пожалуйста, кстати, хороший дроп с кейса 90 тысяч. Я думал, будет дешевле, ну ладно. Кстати, скоро ивент будет. Прикольно. Обязательно запишу. В общем, ребят, такой был видос. По факту мы открыли реально все самые дорогие кейсы, хотя подобный ролик уже был на моем канале, где мы по всем проходили, но под конец нового года еще раз захотел записать, записать и посмотреть, как он выдает. Опять же, это аккаунт ютубера, опять же, это админы помогли записать ролик. Вы во внимание и перед тем, как будете выбирать сайт и кейс открывать, это особо не берите. Но, действительно, скинбокс неплохой сайт. Многие о нем там отзываются. Да, в принципе, вот честно скажу, да залетите на любой сайт, если тебе фортанет, если залетишь вовремя, ну, типа, ты окупишься. Поэтому выражение плохой и хороший сайт выдают все. Вопрос, успеешь ли ты поймать этот дроп. Кстати, мы купили В общем, получилось дойти до сотки, округлим. Плюс 10 тысяч всего от того, что было, не так густо, но тем не менее, зато мы реально проверили все кейсы. Напомню, что 30% будет в прикрепе, промик, и также ссылочка на сайт будет там же. На этом все, с вами был я, человек человек До новых встреч, ждите годный контент, скоро он будет. Реально очень бомбовый ролик. И единицы из вас понимают, о чем не благодаря этому ролику. Небольшой спойлер. Всем пока!